Привет ребята, добро пожаловать на канал. В этом видеоролике у нас будут итоги марта. Я буду показывать самые убыточные сделки за март и также покажу самые профитные сделки за март. Мы с вами посмотрим, на каких инструментах получалось больше всего зарабатывать, на каких инструментах больше отдавать и также посмотрим, какие формации вообще в целом в марте отрабатывали. Прошу поставить лайк авансом, ваши лайки помогают видео все больше и больше набирать просмотров, поэтому не ленитесь, поставьте лайк. Если видос не заходит, в конце лайк убирайте, ставьте дизлайк, выбирайте шоу хотите, но любая активность, там комментарии, подписки, вот это вот очень важно, поэтому прошу, пожалуйста, не забывать. Будем с вами разбирать именно те сделки, которым у меня есть какая-то запись, потому что просто смотреть на результаты, что там было, но ну, это неинтересно. Важно, чтобы была запись, что там происходило в тот или иной момент. Также вам сегодня буквально пару слов про марафон, который у нас будет, поэтому видео смотрите внимательно, будет много всего интересного. Сразу давайте обновим, наверное, страницу, потому что, ну, как-то обновить страницу еще раз, чтобы там никого вопросов не было, переходим в избранное сразу очищаем фильтра если они какие-то есть потому что некоторые ребята там которые недобросовестно показывают статистику они прячут вот сюда вот свои сделочки я же вам показываю то что архивы избранные у меня полностью пустые заходим в фильтра и выбираем временной отрезок с 1 марта по 31 марта так, выбрали отлично теперь необходимо отсортировать по топ убыткам убытки это часть нашей системы я считаю важно показывать убытки потому что некоторые смотрят знаете там вечно зеленая статистика такого не бывает бывают и большие убытки и бывают развалы там где ты теряешь какую-то часть депозита но если ты грамотно соблюдаешь риск менеджмент если ты четко находишь хорошие стабы которые ты понимаешь что как бы и у тебя проблем по факту быть не должно самый жирный убыток у меня был по биткоину там я получил минус практически на полторы тысячи долларов если мы перейдем в запись моих сделок мы видим четко то что у меня как раз таки есть запись э, данного пробоя как мы видим у нас есть вот такой вот локальный уровень сопротивления там дальше находится еще более какой-то хороший уровень но опять же я хочу заходить здесь локальный уровень часть своих отложек выставил в первый уровень вторую часть уже за круглой отметкой 27 650 ну и части я уже выставил прям непосредственно перед хаями здесь у нас была такая довольно таки интересная ситуация активность ленте была хорошая есть проторговочка перед уровнем меня забирает здесь в позицию идет какой-то такой я не знаю то ли про тупок то ли что и я принимаю решение выйти с этой сделки хотя зачем ты отсюда выходил Ну я просто не знаю ну был про тупок но ну, стоит как бы тебя там не выбивает на весь объем не взяла ну стой Здесь я все-таки принимаю решение выйти с позиции. Думаю, ну сейчас, сейчас точно с хай пойдет. И в самый хай пихаю, короче, отложки. Меня забирают отложки и сразу прям моментом тянет. Пинги были я бы не сказал, то что высокие. То есть это была просто моя какая-то некомпетентная сделки. Зачем было пихать в самый хай, я не знаю, зачем я туда пихну. Вот сейчас пересматриваю. Ну, ну шо, вот что ты делаешь, что ты делаешь, куда ты пихаешь? Минус здесь вполне заслуженный, немного отошел с системы. Не надо было там вот лезть уже на перехай, не пошел сразу пробой, зачем ты сюда вот лезешь. За то, что там немного отвлекся, где-то что-то не досмотрел, я считаю то, что минус я... Получил прям по заслугам, потому что лезть в такое ну, явно не стоило. Зашел, сразу вышел. Крутая техничная сделка. Минус 0.3. Это топ-убытка за этот месяц. И минус 1400 долларов. Следующая сделка, на которой я отдал еще почти 1000 долларов. 934, если быть точнее, снова же была открыта бы биткоин. Но здесь получился убыток тоже неприятный. 0.11. Как вы знаете, в биткоине и в эфире средний у меня стоп-лосс около 0.08%. Это если у нас там пробой не идет. Но в среднем это получаются без убытки, и там необходимо просто отдать на комиссию сразу давайте посмотрим это у нас 22 марта как вы видите я все свои сделочки сортирую чтобы мне потом их было удобно смотреть конечно не все успеваю записывать но тем не менее ситуация похожа на предыдущую только в данной ситуации у нас не было какой-то проторговки я все-таки решил пихнуть в эти уровни потому что там на истории был какой-то хороший уровень около круглой отметки 28 500 также здесь какой-то локальный уровень да стоило чтобы тут как-то постояли потом заходить но я все-таки решил уже не испытывать судьбу и тут короче сразу принтуют жестко по рынку. вот смотрите, вот сейчас принтанут, меня сразу забирают в позу и сразу же быстро тянет, с этой сделкой в плане убытка мне повезло, потому что реакция моя здесь меня спасла потому что смотрите, как только меня здесь закрывает по стоп-лоссу, сразу же цена дает еще один импульс вниз, вот прям резкий, быстрый вкат, поэтому убыток, который здесь получился я бы сказал, он еще такой, довольно-таки адекватный, благодаря реакции, если бы реакция была немного хуже, то вы бы я в минус э, довольно таки значительно больше этого следующий минус у нас снова же по биткоину здесь стоп стополс уже я бы сказал такой систематический заходил на рабочий объем здесь если бы не было конечно комиссий то как бы и убытки были бы намного меньше поэтому есть кому надо то ссылки на торговой комиссии вы сами знаете где они находятся в описании если же не знали эта сделка была отработана 19 марта переходим смотрим вот как раз таки та самая сделка шо я тут опять же заходил но вы посмотрите смотрите на эту красоту. Есть у нас просто один локальный какой-то уровень. нету еще какой-то толковой истории. Я захожу просто в перехай. Да, возможно, я там как-то целился в круглую отметку. Но опять же, здесь уже все было заколото. Зачем сюда лезть? Ну, опять же, не знаю. Но такие сделки тупые у меня тоже были. Меня забирают в позицию. Сразу никакого движения не идет. Выбира... Выбивает по стопосу заслуженно. Поэтому еще один такой заслуженный минус на минус 750 долларов. Далее у меня идут опять же какие-то системные Минуса по биткоину, я думаю, здесь уже разбирать более подробно смыслом я не вижу. Далее идут минуса уже на какую-то э, комиссию. И вообще, если вы смотрите регулярно мой канал, то, вероятно, вы уже все эти сделки как бы видели. И для вас я ничего нового не показываю. Теперь давайте посмотрим по топ профитам. Топ профит у меня в этом месяце это эфир, как вы видите в этой сделке находился довольно таки много, эту сделку я еще и не записал, вы скажете, а что это такое, что-то ты не записал, была плотность, уровни закалывали, этой плотностью все толкали, поэтому у меня был план здесь набраться на 500 тысяч, но как вы видите на 500 тысяч я здесь даже не добрался и был план зафиксироваться вот за этим вот минимумом, это одна из, я бы сказал, таких немногих сделок на закол уровня, которые я вообще отрабатывал в этом месяце, Потому что если в феврале очень много заколов отрабатывал, то в марте я заколы вообще почти не торговал, торговал только одни пробои и пробои были довольно-таки неплохие. Но тем не менее это топ профита, я обязан был вам показать, хоть и не на полный рабочий объем, просто не дали, не успел набраться. Следующая сделка у нас идет уже по биткоину, это у нас уже техничная, та сделка, которую я люблю отрабатывать, половиной тысячи долларов и как вы видите по соотношению риск прибыли, если не учитывать конечно тот первый развал, который я вам показал. то в целом, если систематический стоп-лосс у нас там 900 долларов, здесь я получаю профитом 500 2500-2600 долларов, то это как минимум там 1 к 3, да, примерно 1 к 2, 1 к 3. То есть в целом неплохо. Здесь можно было опять же вытянуть намного больше, но вытянул сколько вытянул. Это у нас 13 марта, сразу ищем у нас 13 марта, и вот та самая сделочка по биткоину. Есть у нас локальная Уровни сопротивления есть также более глобальный какой-то уровень эту сделку я уже тоже объяснял это формируется каскад из уровней сопротивления что-то похожее на проторговку и также рядом находится круглая на биткоине 22 600 поэтому собственно в разбор этой плотности я и заходил у нас была хорошая активность стакани, меня забирает в позицию сразу восстанавливается автоматически стоп лосс как вы видите я ленту немного потерял от того что ленту как бы потерял немного растерялся я смотрел больше на график я вижу то что у меня по лимит начинает как-то закрывать, я просто начинаю клацать кнопку D, хотя можно было стоять в этой позе. Я просто не ожидал от биткоина то, что он там нарисует вот такой вот импульс огромный, да? Поэтому я забирал то, что давала Здесь получилось взять как и пробой, так и небольшой откат. Поэтому на откате я забрала еще дополнительно 700 долларов. Эти 700 долларов я тоже думаю должны где-то фигурировать, если мы посмотрим за 13 марта. Так, давайте вот 13 марта биткоин, вот как раз-таки те самые долларов. Я начинаю клацать кнопку D. В это время у меня мои лимитки не успевают отменяться, поэтому по факту у меня начинает цеплять за лимитки. Идет быстрый откат, кнопка D и получается вот такой вот еще и плюсик удалось забрать. Хотя по факту с этой сделки должен быть вот примерно вот такой вот плюс, а возможно больше, если бы я конечно ленту не потерял. Следующая профитная сделка снова же была по биткоину. Здесь прям шедевральный красивый пробой. Эта сделка была отработана 14 марта. Переходим опять же в мою папку. И смотрим. Опять же, точно такая ситуация. Локальный уровень сопротивления плюс более глобальный. Проторговка перед уровнем. Захожу 22, 520 Идет прям хороший, красивый импульс. Часть фиксируется у меня по лимитным заявкам. Ну и часть я уже скидываю по рынку. Скинул прям очень грамотно. Ленту не потерял. Все круто. Все классно. Все четко. Плюс сколько там? 2230 долларов за 7 секунд. Ну круто, классно. Технично. Все замечательно. Следующая сделка снова же по биткоину. Это у нас дела уже была 22 марта, переходим опять же в мою золотую папочку и ищем ту самую ситуацию. Здесь интересный момент в том, что изначально эти уровни мы закололи, но подошли к этим уровням довольно-таки плавно. Как бы закололи, но ликвидность за круглым числом 28500 мы не сняли. А 28500 в этом году это как бы хай по биткоину, поэтому логично то, что мы пойдем снимать эту самую ликвидность. Маленький закольчик, я на него, грубо говоря, внимания не обращал, выставил лимитные заявки, опять же, перед этим уровнем, опять же, был очень сильно завален стыкан, но я думаю, ну все-таки, ликвидность надо как-то снимать, поэтому и рискнул зайти в эту сделку. Забирает меня здесь в сделку, сразу же идет хороший, шикарный импульс, кроет большую часть по лимитным заявкам, но ну, и остатки я уже скидываю, как обычно, по рынку. Итого, с этой сделки было заработано 2033 доллара за 5 секунд. Очень круто, технично, шикарно. Так, 1400 долларов по биткоину. Переходим в мою золотую папку и смотрим. 1457, ну тут очень интересно. Но опять же, я не все уровни нарисовал. Там еще на истории был какой-то уровень, такой давнишний, Поэтому я и принял решение сюда заходить. Плюс, если мы посмотрим на биткоин, он делал даже с таких вот голимых уровней какие-то выходы. Я такой подумал... Ну, почему бы сюда как бы не зайти в целом про торговка есть попробовать можно я выставляю лимитные заявки на закрытие но в это время уже идет пробой прям импульсный без откатов какая-то часть у меня фиксируется по лимитным заявкам но из-за того что я все выставить не успел часть пришлось уже скинуть по рынку поэтому отработано как отработано чистыми забрал 1457 долларов за 6 секунд на комиссию при этом отдал 348 баксов далее я даже не знаю стоит ли вам показывать уже сделки в основном все жирные профиты и все жирные убытки были для либо на биткоине, либо на эфире, потому что в основном только эти две монеты ходили, эту сделку мы тоже с вами разбирали, как там все пролагало, все это я вам показывал, по арпе пытался все какие-то там ножички что-то там вот это вот схватить, но как вы поняли, тут была уже такая часть немного лудежка, поэтому можно считать, суббота 18 было лудежка, но в целом лудежка оказалась в плюс, на этом спасибо, но стоило не лудить, там вот было много заходов, я даже не знаю, сколько я тут пытался все словить этот ножик, потом от полотностей, короче арпу я думаю каждый лудил немного в марте, но в целом там ничего такого хорошего не вышло. Далее все были биткоин, биткоин, эфир, ничего такого, cfx был немного, cfx кстати и был один такой неплохой пробой кликнул заранее, добавился в уровень но опять же по прибыли тут ничего такого сверх естественного я бы сказал нету, если вспомнить в начале месяца, то BNX вроде как неплохо сносил свои шарты, Agix от плотности кликнул, какую-то мелочь забрал, ну как мелочь 100 долларов тоже на дороге не являются. SNX еще смотрю что пробовал заранее накликал, добавился в уровень движения не пошло, понятно вышел в общем вот такие вот ребята у меня получились результаты, не знаю для кого как, по журналу вот как это все у нас красивенько пока что выглядит и по кумулятивке у нас все выглядит вот так вот март чистыми за этот месяц удалось заработать 11 127 долларов давайте кстати еще посчитаем сколько у нас ушло на комиссию чтобы примерно определиться сколько нам еще вернется здесь ушло примерно около 17 тысяч долларов то есть примерно еще 3-4 тысячи долларов у нас придет с комиссией и того примерно около 14 тысяч Долларов за март. Март у меня получился, я бы сказал, таким рекордным не было еще таких прям хороших скальперских месяцов. Хотя бы я не назвал его хорошим, но на битке на эфире вы сами видите, что удалось заработать. Я думаю, с результатами понятно, стоит еще наверное один раз обновить. Хотя я не знаю, кому я что доказываю. Главное, что, как говорится, я сам перед собой чистый. И то, что в избранном в архиве все пусто, я думаю, четко отображает мою прозрачность. Буквально пару слов про марафон, потому что как я не могу о таком сказать я купил, кстати, себе квартиру. Забыл вам рассказать, не афишировал нигде, но сейчас говорю. Свой первый марафон, который я проводил, я изначально купил Mercedes и после того, как показал то, что вот на трейдинге можно заработать, вот вам Mercedes, я его купил с трейдинга, я провел первый марафон. Так вот сейчас... Я показываю. Я купил квартиру и запускаю второй марафон. Этим я отличаюсь от других ребят, которые запускают какие-то курсы, обучение. Да? Я запускаю только тогда, когда показываю свой результат. То есть и ребята многие проводят обучение, зарабатывают на обучении, и потом покупают квартиру. У меня же наоборот, сначала я показываю результат, а только потом уже берусь кого-то что-то обучать, кому-то что-то показывать. Ну потому что если у тебя нет результата, то как ты чему-то можешь научить другому? Буквально пару слов. На стажера, вероятно, когда вы смотрите этот видос, места осталось вот столько, прям мало-мало, и вероятно мы продажи скоро закроем. Они закроются на 6 апреля, 7 апреля начинается сам марафон. Могу вам рассказать про наблюдатель. Наблюдатель это очень крутая подписка в том плане, что ты не переплачиваешь за продукт, ты получаешь доступ к видео, в которых максимально подробно рассказано о системе на пробой уровня. Ты также получаешь комьюнити для общения. Ты также получаешь доступ к прямым эфирам, на которых мы будем разбирать стажеров. И ты еще за эту стоимость получаешь офлайн встречу. Часть от этого марафона уйдет на благотворительность это второе, что меня отличает от всех, кто проводит какие-либо обучения, курсы, марафоны, но у нас опять же, запомните, не курсы, не обучение, у нас полноценная стажировка, это те, кто приходит на стажировку, а ребята, которые приходят в наблюдатель, у них есть огромная возможность научиться на чужом опыте, вот знаете, некоторые продают обучение там по 300, 400, 500, 600 долларов просто за видеоролики, у нас же вы получаете, мало того, что сами видосы, стримы, офлайн встречу вы получаете комьюнити. Но я не знаю, делает ли кто-то что-то подобное в других местах. Также вам хочу буквально пару слов сказать, то что я не знаю, будет ли следующий марафон. Но если он будет, то цены будут гораздо выше, потому что на первом марафоне они были, ну, наверное, в полтора-два раза меньше. Почему мы цены повыше? Ну, потому что это все-таки наше время и время хочется чтобы наше тоже хоть как-то окупалось. в этот раз мы возможно поедем в детский дом но я не знаю мне там довольно таки сложно находиться поэтому еще не знаю по марафону вы можете посмотреть кучу отзывов в отзывах ребята рассказывали как мы работали что мы с ними делали можете вот еще больше отзывов открыть и есть прям очень подробный вот серега рассказал как там что было то есть заходите смотрите кому это надо можете переходить и забирать некоторые спросят и еще максима если я приду в ваш марафон я смогу также как и ты 10 тысяч там зарабатывать в месяц, ребят. Первое все зависит от рынка, и второе, все зависит от того, как вы будете стараться. Если вы будете просто там открывать видосы, и лишь бы так посмотреть, знаете, на отвали, то вы никаких результатов не добьетесь. А если вы будете работать вместе с нами, искоренять свои ошибки, строго работать над дисциплиной у вас результаты получатся. Не все сразу, не все сразу, это надо понимать. Ты когда приходишь на станок, начинаешь там что-то рубить, ну, понятно, что ты не сразу будешь там выпиливать идеальные детали или пришел в качалку и сразу стал качком. Нет, надо время. У тебя появится опыт, Главное то, что мы вам дадим всю базу, и Я эту базу очень долго собирал. В том плане, что ты копаешься по интернету, я проходил курсы, грубо говоря, обучение самостоятельно, и это было очень долго. Потому что если бы мне кто-то сразу рассказал вот эти вот знания быстро, то я бы, наверное, намного быстрее бы добился каких-то результатов. Это не подумайте, что я вас сейчас сюда завлекаю, загоняю. Если вам надо такой продукт, пользуйтесь, потому что таких продуктов я не уверен, что вообще кто-то вот сейчас дает, и причем за такую стоимость, я бы сказал, даже символическую. В общем, все, наверное, что я хотел сказать, результаты показал, сделки самые жирные, самые убыточные показал, вроде красавчик, стоит поставить лайк, если не красавчик, ставь дизлайк, брат, любая твоя активность, это очень-очень важно. Всем удачи, всем профита, не забывайте писать в комментариях, сколько вы заработали, кстати, на март, реально, напишите, будет интересно почитать, что у вас там плюс-минус. Всем удачи, профита, счастья мира, добра и всем пока.